Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ и сегодня снимаю видео э, э, с помощью вот этой вот э, гимною фури. А вы знаете, что я вам обещала сделать ночную фури? Ночную фури я, конечно, сделала. Но сейчас я хочу сделать, э, такую, знаете, как небольшую площадочку, где они будут жить. Ну, потому что, как бы, что она у меня тут просто так а, ходит? А для этого нам понадобится или картонка, если картонки нет, этого вообще не беда, вот вообще не беда, понадобится вот, вот так скажем, бумажка, ну вот сейчас вам покажу, вот. сейчас, секундочку, вот об, обычный листик, да, вот, листик, листик, эм, ну я, конечно, возьму этот лист, и вот, пожалуйста, я даже два для вас возьму, вот два листика. Вы не против, леди? Не против, конечно. А потом понадобятся ножницы. У меня фирменные ножницы. Смотрите, сейчас. Вот так, так вот. С тихольчком каплючи дракона. Так, потом а мне понадобится карандашик. Чтобы это все ну, расчерчить, конечно же. На всякий случай можно взять скотч. Это если ам, будет как бы... Не, неудобно э, вам склеивать, или у вас клея нет, то тогда скотч. Ну и, как вы уже поняли, нам э, нужен будет вот такой вот клей. Клей, вот, пожалуйста. Пожалуйста. А, значит, что дальше? Дальше нам понадобится линейка. Сейчас вот, у меня вот такая вот линейка, вот-вот. Ну, линейка это, в принципе, если вы человек, любящий все равномерно. Вообще, можно без линейки. Так, еще раз э, вам все показываю. Вот. Вот. Все ингредиенты. Значит, что мы будем делать? Смотрите. Так, ну что ж. Извините, пожалуйста. Так, ну что ж. Мы э, берем, значит, ножнички наши. Вот они, пожалуйста. А фурия пусть пока что сзади там побудет. Так, да, все правильно. Мы берем ножнички. И можно так же быть, я сказала, линейку. Ну, это прям вообще по минимуму. Смотрите, наша фурия. Давайте-ка ее сюда перетащим. Отмеряем ее с крылышками. Вот, ну, примерно так где-то. Угу, угу. Так, это получается больше 15 сантиметров. Короче, делаем вот здесь, вот по крыло, Прямо, смотрите, смотрите. Прямо по крыло, вот так вот. Делаем небольшую заметочку. И вот до сюда. Вот так. Так, заметочку сделали. Значит, теперь мы должны вот так вот разрезать ножничками. И это у нас будет пол. Сейчас я разрежу и вам покажу. Так, мы сделали вот такое вот основание э, от Эдика, э, в винде вот такого вот э, прямоугольчика. Скорее всего, квадраты. Э, вот такой вот красивый у нас получается по. Значит, теперь мы должны сделать стенки. Сразу говорю, это не то, что вы ожидаете, что будет, блин, стена, стену. Нет. Э, э, в скрытом мире у них же получается, ну, такие вообще почти что дома неровные. Получается, они будут жить в кристаллах. Причем в игрушке Каплючи дракон 3, были прямо указаны, что они в кристаллах. И там было указано, что у них дырка вот здесь, вот насквозь сядет, цены дырка и стой. Я, честно, не очень люблю, когда дырки с двух сторон меня это просто, не знаю, выводит из себя. Поэтому, как мы сделаем? Мы берем вот этот лист, полностью этот лист, и делаем с двух этих сторон такую, как арку попробуем сделать, чтобы у нас был дом то есть как бы она вот, вот, вот так вот будет тут стоять, ей можно будет подогнуть крылышки, если что то есть вот здесь будет такая вот арочка где она может как бы прятаться а сзади мы просто приклеим листик Сразу говорю, я сделаю вариант не цветной бумаги То же самое можно сделать с цветной бумагой С любой бумагой, с цветной бумагой Не с цветной бумагой, хоть, я не знаю, с картоном Это не получится, так как он не может вот так вот горочкой образоваться Но с картоном а можно просто сделать тут стену, тут стену, тут стену, тут стену И сверху стенку Значит, я вам потом еще покажу, как я украшу свой, так скажем, домик. Ну, я украшу. Ну, как сказать украшу? Я так как бы сделаю, типа, незаметный такой э, домик. Ну, типа, незаметный. И то, я говорю, все это можно раскрасить. Я вам просто показываю вариант из белой бумаги. Можно саму бумагу раскрасить. Я вам просто показываю, как. Вы сами там будете решать, э, как делать. Кстати, посмотрите, я немножко глаза обвела. Такая она красивая. Ну, что ж, давайте делать. Так, смотрите. Мы хотим сделать вот, вот так вот крышу. Вот так вот, смотрите, вот, вот так вот накроем. Значит, что сейчас надо сделать? Во-первых, надо сейчас аккуратненько, вот аккуратненько, вот именно вот так вот сделать немножко. Немножко вот так вот немножечко придавить. Так вот, вот так вот, так вот. Молодцы. Так, теперь надо сделать как-то примерно так и посмотреть. То есть, как бы. Так, это получается неудобно. Я вам сейчас покажу, как я сделаю. Смотрите. Сейчас смотрите чтобы сделать ну как бы максимально такую прям горку горкой там чтобы было все красиво прям значит как мы делаем мы берем просто руки наши просто наши руки и сейчас все сделаем руками сейчас минуточку так вот смотрите так вот смотрите мы берем вот так вот, немножечко, немножечко, прямо примерно сантиметр, вот так вот, смотрите, вот, вот так. Так вот мы сгинаем, проводим прямую линию. Не обязательно, чтобы оно было так прямо досконально ровно, это вообще не обязательно. Это прям, вот, смотрите, у нас получается такая полоска. Она у нас будет скреплять пол и крышу. А, так, значит, дальше сразу говорю, я вам показываю, ну, как бы, а, зачем я это вам показываю? Просто я человек, который ну, просто, ну, вот вообще, потому что уже хочет как получить дракон 3, чтобы уже было сейчас. Короче, я не очень люблю так ждать, поэтому я показываю для тех, кто тоже уже не хочет ждать и хочет уже, хочет уже делать домик. Так, значит, смотрите. Теперь то же самое делаем а, с этой стороны. Мы вот так вот сгинаем. Ну, вы поняли, короче, просто вот как конверт, так вот сгинать Сейчас вот смотрите, смотрите, сейчас вот, вот так, смотрите. вот смотрите, вот берем, вот показываю вам. Я-то не знаю, что я не все ровно делаю, это я знаю, не все симметрично. Вот у нас получается с двух сторон такая как не знаю, как вот, папка, как папка. И эта папка у нас будет служить вот как раз самой крышей э, дома вот нашего. То есть вот это вот будет все крыша. Вот. Вот эта крыша, все, вот она, вот листик Теперь я вам показываю, как это все клеить И как, так скажем, это склеить так, чтобы было в принципе все нормально И ничего не обвалилось, смотрите Так, ну что ж, ребята, смотрите Мы берем клей Открываем наш клей Вот клей открыл, все Мы его, вы знаете, выдавливаем Значит, берем вот эту вот часть И прям вот хорошенько клеим там, чтобы вообще прям было много клип потому что нам это важно мы не хотим чтобы он у нас сломался вообще это я вам такой показываю как эм, просто прямо вот, дом такой прям вообще прям честно вариант не знаю кого скруче просто если у вас не очень все получается если вы не очень хорошо умеете что-то делать не как бы вы должны вот так вот уметь хотя бы так смотрите ровненько пытаемся ровненько, ровненько, смотрите, смотрите, так. А, так как я хочу уложить за а, два листа бумаги, то видите, вот, здесь, вот получается, что остается место вот здесь. Мы это даже не выки... мы это срезаем, но мы это не выкидываем, так как это будет служить таким, как я говорил, украшением дома. Так как мы хотим все делать за Два, получается, куска бумаги. Кстати, у меня осталось еще, и из этого мы тоже будем делать такое украшение. Это все очень легко и вообще прям просто. Так, смотрим, хорошо ли оно приклеилось. Сейчас я вам покажу, как проверять. Так, так, так, так, так. Да, неплохо. Теперь мы с вот этой вот стороны э, промазываем. Ну, давайте тут промажем все как бы клей-то должен быть хоть где-то. Так, промазываем хорошенько промазываем. Вот, честно, вот этот клей, он очень хорошо, он прям хорошо. Вообще другие тоже. У меня просто этот клей есть, и он хорошо мажет. Так, намазали достаточное количество. Теперь а, берем и делаем вот так. Он, конечно, сейчас, вы будете видеть, как он, наверное, будет сейчас обваливаться, но а, по идее он вообще не должен обваливаться. Я вам покажу, как сделать так, чтобы он вообще прям был ровным. Ну, вот, смотрите, ну, что-то типа того, как бы, вот уже готов почти что наш дом. А так как длинная фурия у меня такая, скажем, не очень функциональный дракон, то ей там будет очень, в принципе, нормально. Я покажу, как немножечко я приподниму крышу, немножко, немножко. А так, в принципе, вот, э, вот этот вот дом для как дракона уже, в принципе, готов. Сейчас мы обрежем тут. Вы не бойтесь, все у меня сейчас будет, я все обрежу. Сейчас я вам все покажу после того, как я обрезала. Так, ну что ж, ребят, я уже вот э, обрезал. здесь, смотрите, вот, я уже обрезала, вот. Значит, как теперь э, надо делать? Смотрите очень внимательно, так как это очень важно, потому что... Э, вы думаете, блин, как бы не очень удобно, хотя, смотрите, в принципе, она влезает, но как-то я тут не знаю, кажется, вам, наверное, не очень удобно, поэтому мы сделаем так, чтобы она, как бы, может, ей крышки быть неудобно. Смотрите, я же говорю, что он функциональный, берем крышки. тихо, не раздвигая лапки, и вот так вот подгинаем ей крылышки, немножко подгинаем крылышки, и вот так вот, и вот так крылышки подогнем немножко. И теперь она может влезать э, в дом. Смотрите, видите, вот я говорила, что очень важно, чтобы был, э, в принципе, ну, стык. Вот видите, стык, смотрите. Вот. Поэтому стыку мы сейчас берем, берем аккуратненько, и сгинаем дом. Вы спросите, э, зачем? Потому что тогда дом будет еще выше и еще удобнее. Смотрите, вот. Вот, прям вот. Прям вообще уже замок целый Ну, конечно, не целый замок, но вот Теперь а, наша дракониха Может туда залезть Как бы а, вообще прям Легко она туда залезает Сейчас просто а, надо это Дракониха сейчас ее. Вот, вот, все Сейчас Секундочку Так, ребят, ну вот, смотрите Вот, вот Вот она, видите, я говорю, влезает Вот, все Смотрите, вот уже какой удобный получился дом для нашей фигурки. Ей тут, в принципе, очень хорошо просторно. Я еще раз говорю, как бы у меня он не совсем симметричный, потому что блин, ну, как бы вообще, по идее, ничего почти такого симметричного в этом мире нет. Поэтому у меня нормальный такой домик получился. Ну, тут немножко... Можно, конечно, вот сейчас вот так вот возьму, и поправлю. Он может чуть-чуть симметричный, симметричней. Поэтому... Все нормально. Вот такой, в принципе, красивый дом. Он очень идет нашей девочки, нашей дневной фури. Ну, ладно, давайте уже придем э, к заднему, так скажем, плану. А, значит, я ее вытащила, она то, а то она может еще пострадать, наверное, я не знаю. А, значит, вот как у нас выглядит сзади дом. Так же, как и спереди. Значит, сейчас мы вырезаем и вот так вот приклеиваем. А, оно должно склеиться, но, но мы должны будем сделать, значит, как, смотрите. Мы берем так дом, дом взяли дом, прямо руками. Вот, смотрите, вот, взяли его. Аккуратненько, аккуратненько, вот, смотрите. Поставили, и мы сейчас, конечно же, будем его обводить. Сейчас эту только домик ровно поставлю. Вот. Мы сейчас будем его обводить и оставим вот вообще вот немножко, потому что нам нужно будет а, согнуть вот эти штучки, вот эту вот бумажку, мы согнем и приклеим к этой части, чтобы дом держался. Ну, потом я говорю, это уже как хотите, можете раскрасить, не раскрасть. Я подумала, буду раскрашивать или нет, наверное нет, но ну, так как я вам показываю просто самый нормальный вариант. А, так, хорошо, сейчас я вам покажу, что я имела в виду. Так, смотрите, я вот обвела, сейчас уберу дом. Смотрите, вот. У меня получился вот такой рисунок. А вот эта штучка, это мы будем сгинать. То есть мы вырезаем вот по вот этому вот тоненькому контуру. Мы по нему вырезаем. Это я обозначила примерно а, вот, ширину вот самого вот этого домика. А вот, эта вот часть, вот давайте я вам раскрашу, чтобы вы понимали сейчас. Вот. Вот эта вот часть, вот эта вот. Вот да, эта вот часть, вот она идет, вот эта вот полоска, мы будем сгинать, чтобы дом а, приклеился, точнее, вот эта стенка как дом приклеилась, понимаете, ну, чтобы был нормальный дом. Потому что, если мы просто приклеим, у нас ничего не получится, так как бумага, она не плотная, она, она вообще очень тонюсенькая, поэтому ей нужна такая, как, ну, своеобразная помощь. Итак, мы должны вот всю вот эту полосочку, вот, включая, и вот это вот, маленькую. Всю мы должны приклеить вот к домику вот так вот. Вот сюда вот, смотрите. вот сюда, сюда, сюда. сюда. Потом это идет сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Вот. Это будет так. Можно с этой стороны, можно стоить, в принципе, вообще по-любому. Потом я покажу, как сделать скрытный дом. Ведь это же скрытный мир драконов. В этом домик скрытный у нас должен быть. Ну что ж, давайте пока что займемся вот этой частью. Давайте. Вот у нас получается такая вот согнутая, как чашечка, и мы ее теперь приклеиваем. Ну что ж, ребята, и у меня получилась вот такая вот штучка для домика. А, скажу, я ее приклеила немножко скотчем для крепкости, так как а, клей он держит, но не очень крепко, поэтому, смотрите, вот я вот тут скотч сзади налепила, чтобы было, так скажем, вот смотрите, сейчас укажу лобку. Вот, вот вот этот скотч надпил, чтобы было а, более удобно. И а, наш надо еще немножко после этого подогнуть а, вот эту вот часть, вот, чтобы домик держался, потому что а, вот смотрите, вот видите, вот, вот так. Немножко подогнуть. Вот, короче, готов наш прекрасный домик, но я говорю, что еще нужно немножко... Ой, извините, извините. Еще немножко доделать а, наши... Э, скрытные штучки, точнее наш, э, вот так, ну как скажем, декор. Значит, мы берем вот эти части, они очень красиво вот тут вот символизируются. Видите? А как бы они очень похожи на шторы. Вот такие вот, видите, вот вот эти вот две части, которые у нас остались от куска, которым мы делали вот эту заднюю часть. Значит, как можно сделать? Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот эта штучка, в принципе, смотрите, эту штучку, в принципе, можно приклеить на, вот на, вот на э, скотч, да, вот так вот приклеить. И я вас сейчас научу, как мы делаем. Значит, вот мы вырезаем э, до полной штучки, вот, обрезаем вот эту часть, вот, видите, где у меня помечено, ну, вот, примерно, вот, давайте, до, вот так вот, до моего пальчика, до моего пальчика, вот так, вот так. Обрезаем вот эту петельку, чтобы она, вот, так скажем, ровный был треугольник. И потом вам покажу, что надо делать дальше. Давайте я сейчас с вами вырежу, а то вы, наверное, не понимаете, о чем мы смотрите. Вот, смотрите вот. Вот, вот. И значит смотрим. Да, вот все правильно. Угу. Здесь мы сейчас обрежем уголок, чтобы, ну вот так вот сейчас покажу вот, вот так и вот так. И вот этот можно тоже немножко, то он слишком острый. Так. У нас получается вот так вот. Кстати, очень даже и хорошо. Смотрите, вот. Вот. Мы это уже сделали, значит, берем вот этот обрезочек и как делаем. Смотрите. Внимательно за мной вот так вот. Обрезали эту часть и обрезали эту часть. Получается, у нас что-то наподобие квадрата. Теперь мы берем вот так вот, аккуратно-аккуратно режем, но не до конца, чтобы висела вот такая вот штучка. Это что-то типа таких, как лиан, которые будут свисать над домиком, чтобы он выглядел более а, скрытым таким. Это очень удобно, типа, ну как, скрываться по такими лианами. А так как у нас еще остался вот такой кусок длинный а, от того, как мы обрезали вот эту вот часть, вот можно сделать длинные лианы, вот так вот они будут свисать, прямо вот такие лианы. А можно сделать типа вот тут больше, больше, тут меньше, меньше, больше, больше, больше, чтобы как бы можно было видеть свою игрушку. Так, вот я сделала такую штучку. Вот она будет вот тут, вот тут висеть. Здесь по бокам будут висеть, и вот тут вот по бокам будут висеть большие штучки, а тут маленькие. Еще раз говорю, при желании вы можете их раскрасить, чтобы как бы было типа зеленые такие лианы значит какая наша сейчас цель я вам докладываю смотрите берем вот эту штучку и приклеим ее вот сюда вот а треугольник ну конечно же мы скотчем приклеиваем вот сюда кстати вот эта часть вот эта часть к треугольнику приклеиваем можно на скотч можно наклеить это по желанию это как говорится кому как я сейчас приклею и вам покажу. Так, вот так вот получилась у нас вот эта висящая штучка. А еще по бокам можно мы вот тут можно пока что не э, вот так вот приклеить, так как мы сейчас будем делать из вот, этих, из вот этой штучки э, о, извините, вот такую. Значит, как мы делаем? Мы берем, делим пополам вот эту штучку. Пополам, пополам, да. И по... Сейчас вам, короче, покажу, как, чтобы вы вот, смотрите, разделила на две штуки, теперь еще раз. Вот, смотрите, у меня получилось такие 4 штуки, и теперь а, по две штучки у каждой стороны. Значит, вот тут мы уголочек обрезаем, чтобы здесь было ровно. Так, сейчас я вам покажу, как у меня получилось. Ну что ж, ребята, и вот у нас получился вот такой вот домик. Смотрите, как я сделала. Вам, наверное, покажется, что он как-то не очень красивый, но, не знаю, мне очень нравятся такие висючки. И длинная фурия наша может туда зайти легко. Понимаете? Она ничего себе не сломает, не крылья. Она просто как раз скрытно зайдет, и то есть вот ее там не видно почти, что вот она уже прилегла. То есть как бы в скрытый мир у них же домики должны быть, а, ну, как бы, скрытые, как бы, почему тогда называется скрытым миром? Потому что ну, там все скрытно. А, и так, что ж, давай-ка встань-ка нам. Надо посмотреть, как ты там стоишь. Давайте-ка заглянем к ним кости, сейчас поднимем. Почему? Я это называю что штуки. И посмотрим, вот как тут хорошо и видно. Сюда можно добавить каких-нибудь там а, рыбок из бумажки и что-нибудь еще. Ну, короче, у меня вот такой шикарненький домик Получился, ну, шикарный, шикарный Вы напишите комментарии. Ну, конечно, я понимаю, что вы напишите, что не очень красиво Что вообще эм, Не снимай, но я буду снимать Вот такие видео Про домики И про капельчей дракона Не подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Всем пока, пока, пока